Свой день рождения 6 июня отметила легендарная игра Тетрис. Разработанная в 1984 году советским программистом Алексеем Пажетновым, игра стала культовой во многих уголках мира. Изобретение этой простой компьютерной головоломки можно назвать началом цифровой экономики России, о которой все чаще говорят в современной жизни. Цифровая экономика – это не информационные технологии в чистом виде. Это переход на экономику данных. Когда от информационной революции, по сути, мы должны перейти в эпоху, когда данные... Имеется в виду не просто информация, а достоверные сведения, достоверная информация, представленная в удобном для обработки вида, лежала бы в основе формирования экономики сервисов, услуг. Всего в 40 километрах от столицы Татарстана расположился город Иннополис, который стал настоящей российской силиконовой долиной. Ежегодно крупнейшие IT-события страны проходят именно там. Конференция «Цифровая индустрия и промышленная России» собирает IT-гигантов, инвесторов, государственных деятелей и университеты. В этом году программа достаточно обширная, поэтому часть мероприятий действительно вынесена на площадку Казани, и в Казанском федеральном университете проходит ряд лекций, в том числе для студентов университета для того, чтобы охватить большую аудиторию. Общая тенденция выставочной части мероприятия – это технологии виртуальной реальности. Казанский федеральный университет также активно использует VR в учебной деятельности студентов. Естественно, мы используем данные технологии о а, учебном процессе, чтобы наши выпускники владели понятиями виртуальной и дополненной реальности технологиями, VR, AR, ну и тем математическим аппаратом, который лежит в основе построения соответствующих систем. Кроме того, в настоящее время рассматривается вариант совместной с нашими музеями программы, это грант для внедрение соответствующих технологий в музейный комплекс Казанского федерального университета. Все чаще говорят про умный город, основой которого должен стать автоматизированный беспилотный транспорт, а также интеллектуальная инфраструктура. Разработкой системы автоматизированного транспорта занимается Казанский федеральный университет совместно с КАМАЗом, а система мобильной связи 5G, которая нужна для работы такого транспорта, уже появилась в Татарстане. Одним из элементов цифровизации современного общества является переход к концепции «умный город». Деревня-универсиада в таком маленьком масштабе. Естественно, можно отработать эти технологии, тем более, что есть интересные наработки. Наш институт, конечно, будет участвовать в реализации данной программы. Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров предложил сделать первой тестовой площадкой беспилотного транспорта территорию студенческого кампуса деревни Универсиады. Олег Ашин, Ленардо Влетьяров, Универньюз.